Многие спрашивают, почему у нас э, разная стоимость доставки продукции. Сейчас вам хочу показать. Вот у нас три пачки нашего любимого резерва. Э, вот одна пачка, в ней 30 пакетиков. Э, она важит 1 килограмм. То есть если вам приходит посылка, то это 3 килограмма. А вот три ящика нива. Я сейчас поставлю их на веса. Посмотрите, сколько стоит. Здесь два ящика у нас. И здесь вот третий ящик. Важит 11 килограмм и 200 грамм сейчас. Нет, вот 18 килограмм важит. То есть теперь вы понимаете, почему доставка э, разная. Здесь 18 килограмм, здесь 3. 6 раз почти стоимость. Так что я думаю, у вас больше не будет вопросов по этому поводу. Всем пока!